Раз всех приветствовать! Сегодня еще раз столкнулся с, одним из, с одной из блокировок монет на бирже Bybit и решил записать для вас коротенькое видео, может быть кому пригодится. И заодно вы узнаете, что такое вообще мосты, как работают биржи и что может у вас в любой момент случиться, чтобы не паниковать, а спокойно просчитать самый выгодный для вас вариант. Значит, задача была у меня следующая. Я купил на бирже Bybit монетки MATIC сеть такая полигон сразу могу сказать что для тех кто только начинает работать на бирже это очень будет интересная сеть потому что здесь наверное самые низкие комиссии за любые транзакции там и здесь что-то экспериментировать и пытаться вывести какие-то начать работать с какими-то децентрализованными протоколами вот в этой сети будет наверное очень интересно за счет того что низкие очень низкие комиссии и вы здесь можете попробовать очень много всего. Например, я могу для сравнения сказать, что то, что здесь будет стоить 1-2 цента в сети эфир, это же может стоить 10-15, а то и 25 долларов. То есть, смотрите, разница там в сотни раз. И, конечно, эксперименты проводить каждый раз, уплачивая по там, 20 долларов в сети эфира, это, конечно, ну, дороговато для начинающих. А здесь несколько центов, и вы те же самые сможете провести эксперименты. Поэтому, вот, кто не пробовал и собирается пойти в децентрализованную сеть, то сеть MATIC будет одна из таких интересных вариантов. Итак, говорю, что у меня произошло. Значит, на бирже Bybit я купил MATIC, они давно уже здесь лежали, и сегодня мне потребовалось их вывести. Хотел вывести их на свой личный кошелек, метамаск. Нажимаю «вывести», смотрю, и у меня он здесь показывает, мне нужно в сети полигон вывести. И смотрю, здесь матик приостановлено. Я уже не первый раз встречаюсь, что какие-то блокируются монеты на разных биржах, в каких-то сетях. приостановлено. То есть здесь я вывести не могу. Что делать? Соответственно, вариантов получается здесь несколько. Всегда есть здесь выбор. Смотрите, первый такой самый, наверное, простой вариант. Это вы продаете монету на этой бирже, то есть торговля ей не закрыта, просто вывод в этой сети полигон невозможен. Вы продаете монету и получаете стейблкоин. Ну, наверное, USDT, самый распространенный. А эту монету USDT стейблкоин вы уже переводите на другую биржу. Ну, например, на биржу Bybit. На бирже Bybit вы покупаете уже, опять же, матик и выводите в сети полигон на свой кошелек. Вот такая связка может быть. За перевод стейблкоина вы заплатите 1 доллар. Вы заплатите а, комиссию за продажи матика И еще, соответственно, а, заплатите комиссию снова за покупки а, монеты матик на бирже Байбит, Ой, на бирже другой, ну, Binance, скажем так. И после этого будете выводить свой кошелек. А, нужно посчитать, сколько там получится. Здесь доллар, там здесь комиссия, там комиссия. И еще вывод за комиссию уже в свой кошелек Metamask а, в сеть Polygon. А, есть другой вариант. Можно перевести монету в сети, вы как видели там, в сети Binance можно вывести эту монету, Binance Smart Chain, и уже на биржу Binance, скажем, да, это логично, а с биржи Binance уже вывести в той сети, который нужно То есть я могу туда перевести монету в сети Binance, а с биржи Binance уже вывести в нужный мне сети полигон. То есть вот некоторые монеты можно вот так вот... Переводить. И есть третий еще вариант вывести монету в другую сети. Например, сети вот, Binance Smart Chain сразу, а потом воспользуются мостом. Ну, сразу как бы, да, скажу, что такое мост. Я приведу пример одного из мостов мост мультичейн. Кто не пользовался мостами, обратите внимание, один из самых надежных мостов. Очень по грамотному алгоритму он работает, потому что. Для чего нужен мост? Мост нужен, чтобы мне перевести монету из одной сети в другую. Вот я могу это так же сделать. Вот, я могу вывести в кошелек Metamask в сети Binance Smart Chain монету MATIC, а затем при помощи Multichain моста в сеть Polygon, Polygon перевести. Вот смотрите, здесь выводятся сети, из которой вы берете монету, и потом выбирается вторая сеть, куда вы переводите монету. Вот я из сети Binance Smart Chain могу перевести в сеть Полигон. Монета одна и та же, но она будет с одного блокчейна, я переношу на другой блокчейн. Кто вот плохо вот это понимает, что такое, еще раз рекомендую, да, курс мой по криптовалютам. Я это там подробно все рассказывал, схему показывал, что разные сети монеты, может быть, названия одинаковые, но они вот как бы находятся на разных блокчейнах. Это нормально, то есть естественно. Родная сеть у него матик Polygon здесь уже некий такой как бы обернутый токен, некий модернизированный, видоизмененный. Это вот его родная сеть матик, это нативный токен родной сети Polygon. Можно смотреть по комиссии. Вот здесь я посмотрел здесь по комиссиям, сколько у меня получается. Uh, у меня было там, 150, у меня было матиков, там осталось. И смотрите, здесь минимальная комиссия за Cross Chain, uh, за перевод. А получается, соответственно, uh, 2,5 матика. Это, конечно, немного. Матик стоит порядка 1 uh, доллара. Ну, по, по меркам, наверное, uh, сети эфира, это, конечно, не, uh, недорого. Так, дальше, что еще здесь? То есть, вот у вас 2,5 доллара получится. Плюс вы заплатите там за вывод, uh, по-моему, один матик. В, сении, в сети Binance Smart Chain один матик. Получите 3,5 долларов. И вы получите уже в кошельке MetaMask, то есть, вот этот обмен мостом, он будет из кошелька MetaMask из одной сети в другую вам переведет. Вот у вас получится 3,5 долларов. А, вариант это первый. Второй вариант, как я уже говорил, на бирже Bybit вы продаете просто на спотом рынке матик. У вас получается USDT. УСДТ переводите на какую-то другую биржу, там покупаете монету. Я решил э, сделать третий вариант, который мне показался самым дешевым, потому что здесь УСДТ, там две комиссии заплатим, здесь за продажу Матика, там за покупку Матика, и плюс еще один доллар за УСДТ вывод. Я пошел по такому пути, я взял вот этот Матик, но ну, у меня их уже сейчас нету, и э, я их на, нажал вывести. Как я уже показывал, э, в сети Матик приостановлено, я взял и сеть b 20 И обрати внимание, да, матик, вывод 0.1 матика здесь цена была. А здесь уже вывод э, сети b 20 уже будет один матик, то есть здесь раз больше. Но один матик все-таки это 1 доллар немного. Все, я вот это здесь сделал такой вывод, перевел на Binance. Вот у меня на Binance в спотовый кошелек. Попали, соответственно, эти вот матики. 149 матиков. Вот они у меня здесь, 149 матиков. Соответственно, они мне находятся, ну, перевел я их как бы через сеть Binance Smart Chain. Но, вот я вам показывал, да, мост мультичейн. Фактически биржа это тоже является неким мостом. Потому что я вот сейчас, смотрите, матик завел в сети Binance Smart Chain. А я теперь нажму вывод. И здесь уже выберу ту сеть, которая мне интересует. Видите, здесь по всем трем сетям можно. А с бирж Binance на всех трех сетях можно выводить. Вот Bybit в последнее время немножко косячит. Некоторые сети закрывает. Все, я уже выбираю матик. в сети Polygon. Там я заплатил комиссию 1 матик, А здесь я заплачу комиссию 0.1, наверное. Я сейчас введу адрес своего кошелька. Все, я вставляю адрес кошелька моего MetaMask. Выбираю сеть матик Polygon. Вот из этих сетей матик-полигон. И здесь у меня комиссия составит всего лишь 0,1 матик. Итак, моя процедура будет стоить 1 доллар и 0,1 матик 1 цент. 10 центов. То есть я выберу самый дешевый вариант. Соответственно, если у вас там большая сумма, вы можете э, уже воспользоваться даже и мостом попробовать. Но мост в любом случае возьмет у вас 0,1% комиссии. А вот такой вариант через биржу вывод. Там вы платите всего лишь один матик за вывод. И здесь вы платите, соответственно, 0,1 матик. То есть, используя вот в данном случае биржу Binance как некий мост, вы экономите, можете сэкономить денег. Потому что, вот давайте еще раз я покажу мультичейн, а, мост. Если я здесь буду выводить, например, полторы тысячи, то здесь я уже там, 15 тысяч матиков. Я здесь заплачу 0,1 комиссия и здесь получится смотрите уже ну почти 30 матик 30 долларов за вот этот перевод из одной сети в другую а используя а, как связку биржу binance вместо моста здесь я заплачу те же один матик за вывод и здесь я заплачу 0 1 10 матик за вывод уже в сети полигон получается все равно это ну на порядок дешевле да здесь вот никаких комиссий нет от от того сколько я вывожу комиссия она не меняется здесь вот такой интересный вариант я с ним столкнулся и иногда вот такой вывод через биржу binance будет интересен ну обращайте внимание что биржа binance больше чем 10 тысяч евро не позволит вам завести кто хочет большую там сумму вывести ну, можно и другими биржами воспользоваться либо вот мостом либо продать, вывести в УСДТ, здесь обменять. Ну, вот это вот один из самых таких дешевых в данном случае способов. Особенно, если у вас денег немного, вы экспериментируете на разных сетях, то, соответственно, вот можно таким способом пользоваться. Кому понравилось видео, не забудьте поставить лайки. Ссылка на курс тоже в конце видео есть. Если вы видеокурс пройдете, стоимость, по-моему, на текущий момент что-то 2900, вы вот все это будете понимать что такое блокчейн почему одна из одной сети там другую нельзя перевести как деньги завести в сеть как вывести все это по полочкам там у меня разложено соответственно можно конечно все это самостоятельно когда многие говорят там ну чем не платить за курс все это сделать самостоятельно Ну поверьте чтобы вот там записать 25 уроков видео по курсу я потратил ну, несколько недель на изучение вообще этого материала. Не было, несколько было ошибочных выводов, когда я там какие-то деньги терял при неправильном выводе. То есть это все эксперименты, это все опыт, который, конечно, вы можете набрать самостоятельно, но если у вас на это времени нет, то лучше воспользоваться готовым решением. Огромное сейчас количество курсов, но вот все вот эти вот, очень много бесплатной информации, ее сложно собрать как бы все это по кусочкам, поэтому всегда дешевле получить уже подобранный качественный материал. Уроки уже в бесплатном доступе, по-моему, 5 или там, 6 или 7 уроков уже выложено, вы можете начать смотреть, если вам изложение нравится, если тот материал, который я там показываю вам подходит, то можете сразу приобрести и быстренько там, за неделю вы сможете полностью весь курс пройти. Почему в последнее время у меня на канале появилось много видео, видео по криптовалютам? Ну, Потому что на текущий момент это актуальное направление, которое, в которое можно безопасно вкладывать деньги, не боясь, что у вас их завтра отнимут в случае каких-то форс-мажорных ситуаций. А форс-мажор завтра может случиться в любой момент. Поэтому будьте осторожны и обязательно криптовалюту как дополнительное средство диверсификации используйте. Это основа трейдинга, это на самом деле грааль трейдинга. Все, всем счастливо.